можем заняться машиной С последней моей установки торпеда Произошло много маленьких событий Которых я сейчас расскажу Чтобы посмотреть ошибки в машине Нужен шнурок для подключения к ноутбуку Ну и собственно сам ноутбук Но, напомню, что машинка старенькая Модельный ряд вообще с 95 -го года пошел Пусто на дорогах Соответственно, надо искать Устройство, которое будет работать Под те старые ноутбуки Поискав в интернете Выяснил, что самый Древний шнурок, который Это все поддерживает Стоит порядка 7500 На современной же машины Такой комплект Называется Star народе его старуха называют и стоит он порядка 30 тысяч ломаный софт пиратский. Разумеется, когда тебе кажется что-то дорого, ты начинаешь искать этот вариант в исполнении БУ. Тем более машинка старенькая, уже наверняка многие избавились и больше не купят себе такое. И мои успехи были вознаграждены. На Авито нашел человека, которого когда-то был Мерседес С-класса 220 он столкнулся с проблемой, после прогрева коробка-автомат вставала в аварию, надо было ехать в сервис сбрасывать ошибку. Он тупо купил за 7000, ну, наверное, не тысяч тогда это покупали по-другому, с купил себе этот шнурок, сбросил ошибку на холодную, клиент приехал, завел, машина нормально работает, переключает, уехал, а там уже не, это уже были чужие проблемы. Шнурок остался. И он его продавал за тысячи рублей. Если не достаток, продавал он его на Парнасе. Туда и обратно 100 километров. Но ну, я честно выдержал этот поезд. Блин. И прикупил этот шнурочек. Еще двое суток установки. Ковыряние с ноутбуком. Так как э, конец 90-х это 98-я винна, если помните. Моя додела сейчас ноутбука который поддерживает это все нету более того этот шнурок требовал компорт но ну, благо хозяин подсуетился и купил переходник usb туком и мы спокойно к usb законнектились я поставил xp на старый ноутбук. теперь ноутбук жутко тормозит потому что пришлось убрать SSD диск диска, поставить обычный hd Но ничего техника заработала шнурок подключился едем сканировать сейчас посмотрим Получится нам сбросить ошибку по аэрбэг. Потому что мне очень многие сказали, что просто подключаешься Airbag, и оно можно погаснуть. Ну, у меня такого не произошло, хотя я подключил все. все. не только аэрбэги, но там гремники безопасности, все проверил. Но, блин, может быть что-то где-то не подключено или где-то обрыв. Надо смотреть. К тому же еще таких повод для раздумий. Этот блок.. Некоторые советуют, говорят, ну, советуют на каком советуют по принципу, у них было так на их, там, не знаю, Мазде, Фарде и так далее, и они меняли блок АБ. не по АПС, блок АРБЭК. Блок АРБЭК, я посмотрел, сколько стоит, он стоит всего 500 рублей, причем на дорогой разборке евроавто, подозревают, что он просто никому не нужен, поэтому он стоит всего лишь 500 рублей, поэтому будем пытаться сбросить ошибку. Берем щеточку смахнуть все это добро за это время я наконец нашел бампер бампер китайский оригинальный бампер состоит из трех частей этот бампер сейчас покажу этот бампер цельная деталь но зато и усилитель сюда входит и даже крепеж бампера есть цена вопроса 5000 всяко разно меньше чем то что просил с нас разборки на разборке меньше 15 тысяч целый не взять либо битый там тысяч за 8. сейчас мы его очистим от снега и сможем прогреть завести разумеется кабель толстенный, как, не знаю что запустил минуту назад 15.06 ждем, когда он все блоки просканирует это не быстро он сканирует даже те блоки, которых нет потом после долгого раздумья пишет, что блок не найден ну что ж, посмотрим какие ошибки выдаст 15-20 и он еще э, диагностика в прогрессе и везде пишет есть ошибки как на слов пишет ошибку э, в аэрбегах ошибки нет Но у нас здесь четко видно что лампочка горит взял ноутбук с собой, хочу дальше продолжить сканирование Смотрим в чем у нас проблемы Пишет ошибка по АБС Ошибка по АБС АБС это и так понятно Ошибка по брейк assist, В общем, дожиматель тормозов Это и так понятно мы проверим Это мы понимаем, что раз АБС не работает Дожиматель тормозов тоже не может работать Ошибка по панели приборов Ошибка по климату ПСЕ что за модуль ошибка по центральному замку мне кажется кто-то на зажигании что-ли выдернул бы. OCP панель управления люком крыши по нему у нас тоже есть ошибка хотя люка нет D2B A, D2B A, ошибка по мультимедиа команду электронный e замок зажигания <звук> тоже есть ошибка у нас, конечно, старые ошибки, сейчас мы потрем все SBS. что он сейчас тестирует? СБС. ФЗ, видать, не нашел такое устройство FFS FFS противоугонная система сейчас тоже ошибку найдем хорошо, аккумулятор здесь в нетбуке долгоиграющие что на 4 ошибку под климату климат выключился Климат выключился. И вот он заново включился. Причем на максимуме. Удаление ошибок. О, я сразу заработал, зашипел. Удаление ошибок завершено. После всех мучений двух циклов полной диагностики по 20 минут. Я начал удалять все блоки, очищать, в надежде, что в, в каком-то одном из блоков лежит ошибка по СРС, по подушкам безопасности. Но не очень удачно все получилось. удалить, Удалил, очистил все, все блоки. Скорее всего, там ошибки накопились за счет того, что кто-то либо сбросил клемму аккумулятора неправильно, либо аккумулятор ушел в разряд, потянул за собой ошибки. Очистил, но, как всегда, есть нюанс. Ошибка по СРС, она так и осталась. Но зато ушла ошибка по АБС. Это лампочка, высаденный знак означает ручник. Вот сейчас я его сдерну, все, ошибки нет. Что делать с подушкой СРС, не знаю. Может быть, надо еще проверить, скрыть вообще всю систему. В машине в каждом, несмотря на то, что она старая, у нее есть подушки безопасности в дверях. Надо вскрыть, проверить все подушки, как бы все контакты и так далее. И после этого уже опять еще раз зачищать все эти данные по ошибкам. Пока вижу так. Ну, в крайнем случае, можно будет лампочку вытянуть, но мы не на продажу готовим. Мы хотим покататься на ней, а все же подушки безопасности это будет не лишним. Пока, пока система сканируется, я сейчас посмотрю, тут видел пару косяков, которые неплохо бы. Так, кину сюда, чтобы снегом себя не заляпать вот этот косячок с печкой как бы этот проводок вытащить да, чтобы... вот мы тут организовали оп, паяльник паяльник светится поставил на максимум что-то мне мало верится что он проигреет самая большая проблема на морозе сейчас где-то минус 5 примерно будет ли он плавить отлично отлично отлично, отлично. Хороший паяльник – залог успеха. Половина дела готова. Проводка от старости того. коричневая наверх вниз, так было переплетутся, попробую также здесь пишет ошибку по уровню антифриза в интернете посмотрел, выяснилось, что датчик уровня антифриза и датчик омывайки, это одни и те же датчики Точнее, они в одной цепи. Если не работает омывайка, уровень омывайки в бачке, то не будет работать и второй. Сейчас давайте проверим. Там находится внутри геркон. Геркон это такой датчик, который подносишь магнит, он показывает, замыкает свои контакты. Сейчас проверим его. Сейчас мы посмотрим, что у нас с этим датчиком. Вот он, этот датчик омывайки. Сейчас мы его вот так вот вернем. Вот он, датчик омывайки. Надо проверить его сопротивление. С помощью тестера. После всех ковыряний от ломаного щупа тестера выяснилось, что геркон там работает замыкает при поднесении магнита значит надо дальше искать, может быть магнит в расшительном бачке барахлета Проверяя, обнаружил интересную вещь сейчас снял и перетемся в одном месте немного шланг но ну, не до шланга, не до глубины Я обнаружил, что шланг имеет Видно? шланг имеет вот такую штучку это петелька Ничто иное, как система подогрева шланга помывателя. Электрическая. А я, а я думал обрезать банально ее. Оказалось, нет, не обрежешь. Иначе система работать не будет.